Assalamu алейкум. На связи Александр Бет и сайт по .ру. А в этом видео я хотел бы рассказать о новом замечательном сервисе, который появился совсем недавно. Это онлайн словарь арабского языка, который э, основан на э, словаре советского арабиста Харлампия Карповича Баранова, но который дополняется современной лексикой практически в режиме реального времени.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 при чтении арабских слов не очень хорошо еще запомнил буквы. И в данном случае транскрипция будет незаменимым, также незаменимым помощником. В словаре реализован гибкий поиск. Можно искать слова по частям какого-либо слова, а можно задать режим точного совпадения. Это также очень удобно. Оба режима работают с поиском как арабских, так и русских слов. Давайте посмотрим, как это реализовано в веб-версии и для этого перейдем на э, пункт меню «Поиск». Для примера я сейчас введу э, арабское слово сначала, затем посмотрим, э, как будет работать с русским словом. Слово возьмем «Мадрасатун» — «Школа». Вводить можно без огласовок, можно с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 том на тех словарях, которые я использовал ранее и на имеющемся у меня словаре 94 -го года издания в двух томах Харлам Педокарповича Баранова. Что ж, дорогие друзья, уважаемые подписчики сайта поарабски.ру, уважаемые зрители данного видео, я рекомендую всем использовать данный онлайн-словарь